Для того, чтобы зарегистрироваться в проект «Живая очередь» и активировать меню «Очередь», вам необходимо перейти по ссылке, после чего вы окажетесь на странице регистрации. Далее нажать «Регистрация». Если вы перешли по партнерской ссылке, в данном случае по ссылке «Остап Мандаренко, то здесь будет отображаться ваш пригласитель. В данном случае вы видите мою фотографию, а если вы приглашены по ссылке другого человека, значит будет видно фотографию вашего пригласителя. Ниже вам необходимо вставить ваше имя, далее электронную почту, далее прописать телефон. Желательно телефон прописывайте правильный, который у вас активен. Далее придумываете пароль, нажимаете «Я не робот» и нажимаете «Регистрация». После этого к вам на почту придет письмо, регистрационные данные сайта. Вы можете открыть это письмо. Здесь будет указан ваша почта и ваш пароль, который вы придумали. И здесь вам необходимо нажать кнопку подтвердить регистрацию. Нажав на эту кнопку, вы будете переадресованы в свой личный кабинет. Если система не запустит ваш кабинет, а будет страница входа, на странице введете свою почту, пароль, который вы придумали, поставите галочку Я не робот и нажмете войти. Если вас не перебросило сразу на вход в аккаунт, но по идее после регистрации, после клика в письме подтверждения, ваш должно перебрасывать сразу в аккаунт. Здесь я нажимаю «Сохранить менеджере пароль и пароль». И здесь просят нам отправить письмо на e-mail, чтобы подтвердить почту. Вы нажимаете «Отправить письмо». После этого, к вам на почту приходит, после этого к вам на почту приходит еще одно письмо «Подтвердить e-mail». Кликаете. И здесь для подтверждения e-mail перейдите по ссылке. Переходите по ссылке. Вы успешно подтвердили почтовый ящик. Теперь заполните ваш профиль. Вам необходимо ввести Имя, фамилию. Вводите свой верный имя и фамилия. Номер телефона при регистрации вы указывали. Проверьте, чтобы он был правильный. Указан ваш e-mail. Поставьте ваш пол. В данном случае это женский аккаунт. Ставлю женский. Нажимаем сохранить. Данные сохранены. Ниже вы можете прописать номер кошелька PR, куда будете выводить деньги. И FK валит кошелек. Регистрация кошелька. Рекомендую вам кликнуть на регистрация кошелька. Вы будете переадресованы на данный кошелек. И рекомендую завести здесь бесплатный аккаунт. Этот кошелек нужен для того, чтобы выводить деньги из проекта «Живая очередь». То есть заработанные вами деньги в проекте, когда вы нажмете на «Вывод», они будут отправлены на кошелек FK валет без комиссии. То есть сколько в же очереди, столько придет на кошелек. И уже на кошельке FK валет вы выберете способ вывода на карту, на какие-то электронные кошельки и так далее. И когда будет выводиться из кошелька FK валит на карту, там будет браться уже какая-то комиссия небольшая. Вывод сам происходит таким образом. То есть сперва на FK Wallet, а потом уже на ту систему, которую вам удобно выводить. И также кошелек Pair можете ввести, и на Pair тоже можно выводить деньги. Но Pair периодически включается-отключается, поэтому самый верный вариант – это завести кошелек FakaWallet и выводить деньги через него. Ниже укажите свои социальные сети. Каждый раз, когда какое-то действие производите, нажимаете «Сохранить» и напишите информацию о себе. Когда вы профиль заполнили, не забыли все сохранить, вам необходимо перейти на вкладку «Быстрый старт». Здесь подключить Telegram-бота по этой ссылке, нажав. подтвердить, у вас Telegram откроется и нажмете «Запустить». У вас запустится бот. Если меню свернулось, вот здесь нажмете «Изображение печенья да и у вас развернется меню. Соответственно, здесь вы можете перейти на сайт, ну и как бы будете активны в этом боте. Это бот оповещения, где приходят все выплаты, все оповещения от партнеров, все новости и так далее. Далее обязательно подпишитесь на YouTube канал, вступите в чат проекта Telegram, в чате проекта Telegram, вы всегда сможете получить обратную связь и поддержку. Там находятся админы. Здесь вот сейчас видите открыт чат, периодически он закрывается, то есть он два, два когда три раза в сутки открывается на час-полтора, потом закрывается, чтобы не было спама. И в тот момент, когда он открыт, можно написать вопросы, задать, пообщаться по каким-то вопросам и так далее. Как раз люди обсуждают, сейчас идет предстарт. Меню очереди обсуждают, как правильно зайти и активировать там себе юнитов. Подпишитесь на новостной канал и на канал поздравлений, где вам будут приходить открыточки. Давайте перейдем, посмотрим. То есть на канале поздравлений постоянно, видите, идет вот такая лента. Ваш юнит переходит на уровень и здесь идет открыточка. Вы можете ее скачать. Вот видите, прямо сейчас на ваших глазах появилась новая. То есть постоянно живая здесь. Все участники, которые есть в проекте, здесь им Такая открыточка выставляется. И также будет ваша появляться первая, вторая, третья, четвертая и так далее уровни, когда будете проходить. Это что касается основной очереди. После того, как вы прошли и подписались на каналы необходимые, активировали ботов, вам можно перейти «Мои юниты» и активировать три юнита. Можно активировать один юнит, но тогда вы будете ограничены в вариантах покупки юнитов в мини-очереди. Я рекомендую, каким образом действовать. Так как нам деньги возвращаются втройне, рекомендую вам взять 3 юнита за 900 рублей. То есть эти юниты сразу будут куплены. Это ваши виртуальные рабочие. И сразу с момента их не покупки они пойдут в работу. То есть в основной очереди. Сейчас мы видим, что юнитов нет. Каждый юнит это боевая единица, которая будет на автомате генерировать вам прибыль. Чем больше число юнитов будет, тем быстрее вы будете зарабатывать. Один юнит потребляет 300 кристаллов в месяц. Сжигается 3 кристалла того 9 кристаллов в сутки хватает на 33 дня примерно здесь стоит пометка что обязательно войдите в раздел быстрый старт мы там с вами уже были все прошли нажимаем понятно эта надпись убирается теперь мы приобретем здесь три юнита а потом пойдем забронируем юнитов в мини очереди но для того, чтобы забронировать юнитов в мини очереди, нам необходимо сейчас активировать юнитов в основной очереди, потому что без юнитов в основной очереди мы не сможем активировать юнитов в мини очереди. Я рекомендую вам выбрать как минимум три юнита, мы сможем выбрать три юнита в основной живой очереди, и тогда в мини очереди, там три мини очереди. Перейдя по ссылочке, которая называется "Перейти и выбрать мини очередь", вы попадаете на эту страницу, и здесь мы видим мини очередь "Воздух" огонь и вода. В каждую из них можно поставить максимум по 3 юнита, минимум по одному. Я вам предлагаю заходить по максимуму и взять 3 юнита в основной очереди живой, по 300 рублей, это 900 рублей, и по 3 юнита в каждой из мини-очередей. Юнит в мини-очереди стоит уже 900 рублей, 3 юнита – 2700. Итого суммарно 800. Итак, нажимаем 3 юнита, я выберу, можно выбрать пайер, карту Российской Федерации, Украины. Можно карту СНГ Российская Российской Федерации. Выбираю карту РФ СНГ. Нажимаю выбрать. Перебрасываю к оплате. И обратите внимание, что здесь можно заплатить криптовалютой, выбрать крипто, Perfect Money и Nix Money. И также можно выбрать карту. Я выбираю карту. Нажимаем. Разворачивается вкладка. И нам предлагается ввести данные карты. Сейчас я введу данные карты, остановлю показ экрана. Смотрим, что здесь небольшая комиссия, уже не 900 рублей, а 967. То есть 67 рублей 75 копеек, это будет комиссия. Я буду покупать 3 юнита, поэтому я сейчас ввожу данные, нажму «Оплатить». И после этого включу «Продолжение записи». И буду показывать следующие шаги, которые вам нужно будет сделать. Итак, я нажал «Оплатить», ввел данные карты. Платеж находится в обработке. Пожалуйста, дождитесь загрузки. Обязательно ждем, когда произойдет загрузка. Пришел отказ с одной стороны, ну потом запросила код. Платеж в обработке. и произошла покупка. Я вижу на телефон, пришло оповещение, что куплено. И также заметьте, так как это было по моей партнерской ссылке, то партнеру за лично приглашенного, Виктория, так как она купила 3 юнита, прилетает 300 рублей. То есть, если вы по моей ссылке переходите, регистрируетесь и оплачиваете, то мне прилетит за оплату 3 юнитов 300 рублей. А Если потом в дальнейшем по вашей ссылке партнер, переходит и покупает оплачивать 3 юнита то вы сразу зарабатываете 300 рублей если покупает 1 один юнит вы зарабатываете 50 рублей ну или два юнита 50 рублей если три юнита то 300 рублей вам приходит вот такой бонус то есть вы пригласили 10 партнеров они зарегистрировались активировали себя по три юнита взяли вам 3000 рублей накаала по 300 рублей за каждого это первый бонус который получает партнер то есть уже включена партнерская программа это приходит в бот оповещения вы сейчас все это видели Итак, нажимаем «Вернуться на сайт магазина». Здесь у нас ошибка, но ничего страшного, это можно закрыть. Сейчас домен переезжает, и поэтому здесь пока такие вот вещи происходят. Мы позакрываем. Давайте я сейчас обновлю данную страничку. Здесь написано, что юнит – это боевая единица и так далее, сколько потребляет. Я нажимаю «Понятно». И мы теперь видим очередь. И вот «Виктория Вика», «Виктория Вика», «Виктория Вика». Я вижу, что три юнита этого аккаунта встали в очередь. Это аккаунт моей помощницы. Я сейчас его регистрировал, завожу ее в проект и заодно показываю вам, как здесь что работает. И мы видим, что уже даже за ней кто-то стал. да? То есть вот очередь продвигается потихоньку. Смысл здесь такой, что вы становитесь, и потом любой человек из этого проекта, когда приглашает кого-то, становится в заточении и вас потихоньку продвигает. И также, когда юнит питается... Вот эти три кристалла сгорают. Как они сгорают? Создается виртуальный юнит. Он становится в конец очереди. Очередь продвигается и он сгорает. Так работают технические юниты. То есть даже когда никто никого еще в проект не пригласил, но работают оплаченные юниты, технические юниты тоже двигают очередь. Итак, здесь можно нажать кнопку «Продлить юниты». Это когда будут ваши юниты, они автоматически могут все быть продлены. Давайте мы переходим в раздел «Мои юниты». Там можно нажать вот здесь. И вот эта вкладочка. Мы видим ID юнита. Что позиция 749, 750, 751 стали друг за другом. Видим, что это первый уровень. И уже списалось 3 кристалла. То есть юнит скушал 3 кристалла и пошел в работу. А потом через... 8 часов спишется еще 3 кристалла, и потом через 8 часов еще 3 кристалла. То есть 3 раза в сутки по 3 кристалла, того 9 кристаллов. И юнит будет продвигаться все дальше, дальше, дальше. Позиция пока не изменилась, но вы будете видеть, как она меняется, когда за вами будут тоже становиться или технические юниты сгорать, или живые люди. И постепенно будет позиция уменьшаться, уменьшаться. Когда она дойдет до нуля, вы перейдете на второй уровень, потом на третий и так далее. Когда ваш юнит достигнет седьмого уровня, вам вернутся ваши 300 рублей. То есть при переходе, 6 на 7 уровень, юнит начинает монетизироваться. И постепенно, давайте перейдем по маркетингу, посмотрим, начинает приносить вам все больше и больше денег. То есть, вот перешел 6 на 7, 300 рублей, ваши вложения вернулись. Далее, 7 на 8 уже 600 рублей в два раза больше, потом 1800, получили 600 рублей, вложили 300, опять купили юниту кристаллов, 300 кристаллов на 33 дня. Он, когда перешел на следующий уровень, вам уже вернулось 1800, потом 3. Потом 6. На данный момент записи видео я дошел сейчас, прошло где-то полгода, я дошел до 15 уровня. Получил 176 тысяч рублей. И сейчас уже третий по очереди на переход на следующий уровень. Получу 352 тысячи рублей. И так как я приглашаю партнеров, то я получаю еще вознаграждение по партнерской программе. Давайте посмотрим. Вот здесь это есть. И бонусы. Когда вы достигаете 8 уровня, в просто гейм получаете аккаунт, потом дополнительных юнитов. Потом, дойдя до 12 уровня Яндекс станция наушники AirPods, часы Apple Watch, iPad, iPhone 12. Сейчас я вот перейду с 15 на 16 уровень, осталось 3 позиции и получу iPhone 12 помимо 352 тысяч рублей. Вот эти все призы я получил. В данный момент в записи видео немножко политика проекта изменилась и сейчас не высылают посылка именно эти призы, а высылают деньги, на которые можно приобрести данный продукт. Вы приобретаете продукт, отчитываетесь, что вы его приобрели и тогда имеете право получить уже следующий приз. Если вы на эти деньги не купили бонус, который положено то вам следующий бонус просто не дадут. Поэтому помимо денег 352 тысяч рублей, мне дадут деньги еще на покупку iPhone 12. Я должен его купить и отчитаться, что я купил. видео отчет сделать. Далее будет MacBook. Это ноутбук-яблочко. да, И путешествие на двоих. И уже будет порядка 700 тысяч рублей. Далее идет автомобиль Hyundai Solaris. Там 1 400 000, если не ошибаюсь. Потом далее идет сертификат на строительство загородного дома. Далее идет квартира в Санкт-Петербурге и квартира в Москве. И, соответственно, это если вы приглашаете партнеров. Есть подробное видео по маркетингу, про живую очередь. Можете посмотреть, там все более подробно рассказано. Также мы, если перейдем сюда, то вы получаете еще по партнерской программе. Когда приглашенные вами партнеры достигают уровней, им падает 300 рублей, вам 70 рублей с первого уровня, со второго 20, с третьего 10. Трехуровневая партнерская программа. Сейчас мне приходят уже выплаты 840, 1260, 1960 и скоро будут приходить уже по 3600 выплаты партнерские. Мы разобрались, что такое живая очередь, основной маркетинг. А сейчас здесь юнит на данный момент записи видео выходит на монетизацию примерно за месяца 4, 3-4 месяца, то есть вы... 3 месяца влаживаете или 4 по 300 рублей, то есть 1200, а потом к вам возвращается 300, потом вы влаживаете 600, 1800 и постепенно доход становится больше, чем ваше вложение. То есть это такой на долгий срок на такой. Поэтому здесь, когда мы оплатили сейчас три юнита, перейдем в мои юниты на один месяц, их можно было оплатить на один год. Давайте перейдем в свой аккаунт, я покажу. Итак, я сейчас нахожусь в своем аккаунте. Вижу, что на 15 уровне три позиции осталось, как я вам говорил. И у меня оплачен на год. 2346 юнитов до 20 июля 2022 года. Второй оплачен тоже на год. Третий чуть поменьше. И здесь на полгода юниты. То есть я стараюсь юниты оплачивать. У меня уже 38 юнитов, соответственно, работает. Но вам достаточно иметь сейчас три юнита. И если есть возможность, вообще можете оплатить их на один год вперед. И не заглядывать туда, не продлевать их каждый месяц по 300 рублей для того, чтобы они у вас работали и выходили на большие суммы чеков, да, и за год вы уже их окупите и многократно приумножите. А если будете приглашать партнеров, то, соответственно, получите еще ценные призы и подарки. Это что касается основной очереди. Это такая на долгосрок. Что касается мини-очереди, вы когда переходите по ссылочке, попадаете на страницу вот такую, и вам нужно выбрать себе где вы хотите активироваться. Максимально здесь можно взять по 3 юнита в каждой мини-очереди. Стоимость юнита здесь уже 900 рублей. Минимально по одному, максимально по 3. Можете взять только 1 юнит в одной мини-очереди и все. Но я рекомендую вам брать по максимуму 3 юнита в воздухе, 3 юнита в огне и 3 юнита в воде. Для того, чтобы вы могли их взять, у вас на аккаунте должна лежать необходимая сумма денег. То есть, таким же образом вы... Нажимаете на «Кошелек» и пополняете свой аккаунт. Только в тот раз мы с вами покупали юнитов, а здесь вы видите, что на балансе у вас 0. Можно вывести. Минимальная сумма 900 рублей, максимальная сумма 50 тысяч рублей. Можно перевести. И также можно пополнить. То есть нажимаете «Пополнить», вводите сумму, минимум 300 рублей. В данном случае, чтобы активировать 9 юнитов, по 3 юнита в каждой мини-очереди, мне нужно 800. Прописываете 800, нажимаете «Ок». Также выбираете способ оплаты, оплачиваете. Не забываем, что там еще есть комиссия. То есть, по факту будет немножко больше, чем 800 Давайте посмотрим сейчас в данном случае, сколько запросят банковской картой. 8709. То есть, запросила на 600 рублей больше. Комиссия 600 рублей. Получается 8,710. Рассчитывайте на это. Но эти деньги вам вернутся в троне. То есть, 8100 превратится в 24300. Об этом не забывайте. Мне кажется, это очень хороший бонус. Поэтому заходите по максимуму, чтобы потом не жалеть. Я сейчас оплачивать не буду. Я вам покажу, как вам дальше поступить. Итак, когда у вас кошелек пополнен, есть необходимая сумма, вы нажимаете на очередь, в которую хотите войти, мини-очередь, и вводите. В данном случае я буду на всех аккаунтах заходить по 3 юнита. То есть 3 юнита. Нажимаете ОК и сразу вас перебросит на данный момент записи видео, подключить бота. В этом боте вам и придет ссылку в данном случае на активацию, потому что еще предстарт, а в дальнейшем, когда уже будет старт, вам будет достаточно выбрать юнитов, подтвердить, они спишутся с баланса и пойдут в работу. Сейчас я этого показать не могу, потому что идет предстарт и еще не запущена эта система, я записываю видео, но я покажу как на предстарте вам действовать, потому что сейчас возможно вы смотрите еще тоже на предстарте. Нажимаем подключить бота, открыть приложение и нажимаем запустить. К сожалению, я вижу, что по-другому никак не уберешь. Нужно вот так вот было запустить. И только потом перейти. Второй активировать. Окей. Видите: я не могу не ни отключить, ничего сделать. Поэтому нажимаю подключить бота еще раз. И запустить. И заметьте, что у меня сейчас запустить, но ваш аккаунт успешно подключен к боту не написано. Почему? Потому что у меня нет здесь денег, и они не списывались что подключиться к боту. Да? Когда у вас есть деньги, они списались, ваш аккаунт успешно подключен к боту. Все. И третье. Нажимаем. Я ввожу три юнита. Нажимаю ОК. Тоже подключить боту. Старт. И закрываю когда у меня деньги на балансе на предстарте лежат, они списываются. И если я сейчас перейду, нажму на кошелек, не переживайте, что у вас деньги там списались. Видите, у меня минус 800. То есть, как я сейчас пополню деньги на 800, здесь будет 0, то есть они спишутся. Давайте перейдем в общие в истории. Мы видим, что 2700, 2700, 2700. Это на предзапуске, на момент предзапуска забронировались юниты в системе. То есть вы свое место уже заняли в системе, и когда будет старт, пойдет расстановка, и, соответственно, вас расставят. Вам достаточно будет нажать кнопочку «Активировать», и все, ваш юнит автоматически уйдет в работу. Когда уже будет старт, я еще одно видео запишу и покажу, как это работает, когда уже вся система запущена, и как моментально юнит уходит в работу, списываются деньги. Но на предстарт вот таким образом все происходит. И еще, если у вас не было денег, вы активировали, юниты в мини-очереди, то обязательно вам нужно положить деньги на счет. Иначе, как вы видели, бот не реагирует, и вы здесь не фиксируетесь. То есть вам не придет кнопка старта. Поэтому вам нужно пополнить обязательно свой баланс, чтобы здесь вот этот минус ушел. Когда переходишь на кошелек, чтобы у вас был здесь либо 0, либо какая-то уже плюсовая сумма, то есть сумма без минуса. Таким образом, мы в этом видео с вами рассмотрели, как зарегистрироваться в проект как купить себе 3 юнита, и они сразу пошли в работу. Эти три юнита уже работают, то есть вы можете перейти на вкладку «Мои юниты» и посмотреть а в мини-очереди юнитов продлевать не нужно каждый месяц, там юнит проходит, 900 рублей вы вложили за него, проходит, вам возвращается 2700 и он сгорает, все, если хотите дальше запустить в работу, вам нужно опять юниты купить активацию уже с баланса, с плюса по 900 рублей за каждого, и они пойдут в работу. Если вы не хотите постоянно со своего кармана продлевать, есть такая возможность, один раз вы сейчас купили и в принципе больше никогда не продлевать но для этого вы должны пригласить по два партнера под каждого юнита если у вас один юнит в мини-очереди вы должны пригласить два партнера если у вас два юнита в мини-очереди вы должны пригласить 4 партнера вот у меня сейчас забронировано 9 юнитов значит я должен поставить 18 партнеров и если у меня есть 18 партнеров то я повторно не проплачу по 900 рублей за каждый юнит они автоматически сами все время идут в работу. Вот такой еще один бонус по партнерской программе. Я в этом видео постарался максимально рассказать и показать, как работает живая очередь, основной маркетинг, как работает мини-очередь и как правильно войти и активировать, вернее забронировать там юниты на предстарте. И также сейчас вы переходите по ссылке под этим видео на страницу с выбором активации в мини-очереди. В дальнейшем это будет в боковом меню ссылочка и вы сможете переходить и попадать на страничку активации мини-очереди. Прямо сейчас переходите к регистрации, пополняете баланс, покупаете 3 юнита в основной очереди, активируйте по три юнита в мини-очереди, пополнив баланс перед этим, чтобы у вас активировался бот, если вы на представьте смотрите. И, соответственно, когда будет старт, вам в бот придет ссылка, вы сможете нажать там на ссылочку, либо на кнопочку в боте и запустить в работу ваших юнитов.